Мы идем по цветущему саду, собирая букеты. Прекрасное! Знаешь ли, сколько цветов, Сколько чайных роз, коронующих твою милую голову, Сколько бледных любовных лос Расстаются с листьями каждое лето. Ветер поднявшись, их стебли согнет, Лепестки, задрожав, упадут. Собери их скорей! Цветы нашей мечты — Завтра сами умрут. Положи их в бокал свой и сверху накрой. Беспощадный, томительный мертвого часа стигматы Мы увидим в любви умирание роз И шутание их ароматов. Сад большой отцветает. о мой эгоист, Дневных бабочек ветер куда-то артист угоняет. Теперь только бабочки ночи прилетают в печальный наш сад Своим платьем морочек. И цветы увядают в пространстве мирском, Розы сбрасывают лепестков своих блузов, Дорогая рыдает немного, И с каждым увядшим цветком Умирают любви нашей узы. Bye.